Дамы, и господа, всех приветствую. Леонид Ильиницкий, институт карма-йоги, курс второй. Лекция 232. Кто зашел на 232 случайно, пожалуйста. Это второй курс. Есть еще и институт карма-йоги, первый курс. А это лекция 232. -я. Поэтому, если мы говорим о сложных каких-то для вас вещах, пожалуйста, начинайте второй курс первой лекции или возвращайтесь к каналу институт карма-йоги курс первый там более 600 лекций итак тема как увидеть карму своей страны я попытаюсь уложиться в три лекции но не получится значит будет 4 итак первая лекция из этого цикла мы пытаемся, я пытаюсь вам объяснить, каким образом вы можете увидеть свою карму. И мы начнем с вами с тех вещей, которые мы уже разобрали. Это что должно выйти, все навыки, которые вы уже должны были получить, создавая свой курсовой проект. По видению своей собственной судьбы мы на этих навыках чуть-чуть бегом бегом остановимся и в конце к чему это должно вас привести вот это этот навык видеть свою карму потому как о, мы останавливались с вами при прохождении ступеней а точнее ступени пятого мира относительно понимание любви своей жизни и счастья вашей жизни и других жизненных ценностей. Мы говорили с вами о понимании шестого мира как совершенно других формах и способах мышления и умении видеть ситуации, которые происходят в социальной среде путем использования разных механизмов мышления. Не только точек, вершин, с которых вы смотрите на те ситуации, которые происходят с вами и со страной, что же будет с Родиной и с нами. Седьмой мир у нас это, это карма, дхарма и, и, и все, что к этому относится. Поэтому все э, технологии изменения своей кармы, они приходят к вам тогда, когда вы получаете последовательно навыки по всем ступеням мирам, и когда вы доходите до уровня седьмого мира, вы можете что-то начинать делать со своей кармой, если вам сегодняшняя эта карма не нравится, и вы пытаетесь как-то ее поменять, потому что настоящее одно... Это то, к чему пришли. А будущих много. И все варианты просмотра будущего, они основываются на том, что вы ничего не будете менять в своей судьбе. Вот как оно течет сейчас, так же точно будет течь и дальше. Если вы чуть-чуть знакомы с биржей Stock Market, то вы понимаете, что на бирже цены на акции идут вверх, цены на акции идут вниз, в зависимости от различных ситуаций, которые происходят в социуме, в политике. И, и в карме страны и поэтому то же самое происходит и в карме одного отдельно взятого человека как бы он себя хорошо замечательно не вел карма страны более высокий уровень карма народа более высокий уровень и это напрямую влияет на все то будущее которое у вас как бы стоит потому что вы должны реагировать на те ситуации которые приходят итак я пытаюсь начать эту методику видения. все вы смотрели серию фильмов про гарри поттера я не буду вам пересказывать сюжет вы должны быть с ним знакомы и карма гарри поттера то есть вот у него была такая судьба он в 11 лет вдруг он узнал что он потомственный волшебник и он, он как бы думал, что он родился вот в этой вот семье, он понимал, что он не такой, как эта семья, в которой он живет, он помнил вроде своих родителей, но при этом он понимал, что вот семья его, тетя, дядя, они его ненавидят, потому что его родители вот были другие совсем. И его сводный брат, где он живет, он совершенно другой, не такой, как Гарри Поттер. То есть мы не говорим о исключительности какой-то, но мы ее подразумеваем, потому что Гарри Поттер прекрасно понимал, что он другой. И вот в 11 лет он вдруг узнает, что он потомственный маг и волшебник. То есть магия э, стучится в дверь в судьбу Гарри Поттера, приходит в судьбу Гарри Поттера и все меняет. Теперь давайте переключимся на, на вашу с вами карму и судьбу, потому как все те люди, у которых вдруг слова карма, реинкарнация, йога, духовное развитие, изменение судьбы, чакры, кундалини, медитация, энергия, приходят к вам вашу судьбу и каким-то образом друг ваша душа все внутри реагирует на это это означает это то же самое фактически просто гарри поттер это книга кино должно поражать воображение в жизни гораздо больше обыденности и скучности поэтому мы читаем книги и смотрим фильмы потому что истории там яркие внезапные противоречивые в жизни все это происходит только мы это почему-то не замечаем или мало замечаем или не заостряем на этом внимание. Вот в какой-то момент, в каком-то возрасте каждый из вас вдруг понял, что в вашу жизнь приходит слово раджа-йога или карма, реинкарнация, и вдруг это находит какой-то вот кликой, что-то такое внутри вас, и вы этим начинаете по-сумасшедшему вот так заинтересовываться. Вы как бы в жизни живете, но при этом эти слова каким-то образом что-то в вас открывают. Что это означает? Это означает, что в прошлых реинкарнациях вы уже всем этим занимались. И поэтому, как только в этой реинкарнации вы попадаете на определенное ключевое слово, как в поисковике гугла, приход этого слова меняет вашу судьбу. То же самое, как в книге Гарри Поттера. Вдруг появляются махи-волшебники из Хогвартса, который все меняет и забирает Гарри Поттера с собой, и там он встречает своего учителя, и там он встречает своих друзей, и там он встречает своих врагов, и его жизнь вдруг становится вот такой магической. То же самое абсолютно происходит со всеми адептами по прошлым жизням, потому как когда вы начинаете просто знакомиться с теорией, это весь наш канал Института Карма Йоги, первый курс, когда мы периодически повторяем с разных позиций то же самое про чакры, про блоки на чакрах, про, про блоки между чакрами, о духовном развитии, про, про миры. То есть первый курс это в основном удовлетворить все ваше любопытство и ответить на все ваши вопросы по структуре миров, по структуре татв и по пониманию восьмиступенчатой йоги Патанжали йога Сутры Патанжали. Как только вы начинаете понимать, что теорию вы уже схватили и вопросов у вас, собственно, нет, они уже кончились и они есть только по практическим частям, вот как конкретно заниматься, как медитировать, как осознавать свою жизнь, судьбу, что вам нужно делать конкретно и где взять время на все на это когда нужно как бы бегать, решать проблемы, зарабатывать деньги, ублажать свою семью и так далее. Вот точно так же, то же самое происходит, то, что у нас называется инициацией. Раньше, когда я учился в школе Стаценко, то все зависело от мнения главного наставника и... Именно он и только он определял, прошли вы, не прошли вы, получили вы какой-то статус или нет. То, что я попытался сделать, я попытался сделать так, чтобы каждый из вас получил критерии, вы в действительности, у вас что-то получается или нет. Критерии все очень простые, они основаны на том, меняется ли ваша социальная жизнь в какую-то сторону, которую вы определяете как лучшая. Вот, вот и все. И какой процент счастья, если у вас увеличивается ли у вас счастье в вашей жизни, абсолютно все равно это инфляция в США, или где-то идет война, или где-то кто-то умирает или рождается. Но если вы научились концентрироваться на счастье, то вы будете счастливы в любое время, в любой стране, в любой ситуации. При этом вот это вот понимание количества счастья, именно и составляет вашу главную мотивацию. Менять город, не менять город, убегать от какого-то явления, не убегать, менять страну, не менять, и что вам делать именно конкретно вот сегодня, в данный момент времени. Почему я начал это все с фильма Гарри Поттера? Потому что у каждого адепта, как только он прошел несколько ступеней вот, это, вот этих вот инициаций самостоятельных, ваша судьба начинает потихонечку меняться и куда-то вот так вот крывками рывками двигаться почему потому что первая инициация 4 состояния шавасаны потом у вас случайное попадание в астрал потом у вас осознанное попадание в астрал потом у вас в астральном пространстве налаживаются каналы с вашей родовой капсулой с вашим родом параллельно то есть у нас два корня молотхары Кому непонятен термин, смотрите, смотрите в лекции раньше, ищите соответствующую, пожалуйста. У вас получается второй корень Маладхара это прошлые реинкарнации. Когда вы в медитативном своем состоянии, есть лекции, как попадать в прошлые реинкарнации на первом курсе и на втором курсе. Как только вы вот эти вот части проходите, то в вашу жизнь приходит что-то вот такое вот мистическое, оккультное. И у нас с вами была лекция, там куча просмотров по сравнению с другими лекциями, каким образом научиться парить по социуму, как, как парение в шавасане. Естественно, если вы не освоили вот это состояние парения в шавасане, то вы не можете его притянуть в свою социальную жизнь. Примерно так. Поэтому все инициации являются базовыми, и после каждой инициации, в каждой инициации, вы должны получить определенные навыки. Не мои объяснения, что происходит и как, это вам помощь, но, но вы никак не меняетесь. А результат инициации в том, что каждая инициация должна изменить ваше мировосприятие. И вот в этом мировосприятии все и дело, потому что когда вы настроились на одно мировосприятие, например, на состояние парения, социального парения, этот симоронский термин «состояние социального парения», то в какой-то момент вы начинаете понимать, что можно двигаться в этом же направлении дальше, дальше, дальше. Социальное парение, когда вы знаете, что вам делать сегодня, и вот вы набрали чуть-чуть энергии, помедитировали с утречка, встали пораньше, и дальше вы знаете свои обязанности, вы это делаете, это делаете, это, и когда вы делаете все в состоянии социального парения, у вас все вот так, вот так, вот так, вот так, и вы успеваете это, и вы успеваете и то, и у вас ничего не остается на завтра, а когда вы все успеваете сделать сегодня, и у вас ничего не остается на завтра, то вы летите по дням, неделям, месяцам, потому что вы заняты на всю катушку, и в вот эта вот плотность событий вас продвигает духовно. Итак, Итак Гарри Поттер, э -э, вначале он попадает в школу магии, и там вдруг выясняется, что, во-первых, все его знают, э -э, и там, получается, он сразу видит своих друзей, он встречает своего наставника, он видит своих врагов. И вот эта ситуация драматически отличается от той ситуации, которая была у него дома, когда он жил с этими маглами. То есть людьми, самыми обычными, социальными людьми, которые живут на, на самых обычных животных инстинктах. То есть, ну, по сегодняшней терминологии, ватники, да? И вот он попадает совершенно на другой уровень. Ваш другой уровень, он появляется тогда, когда вы этими технологиями занимаетесь, занимаетесь, занимаетесь, и в конце концов ваше окружение меняется. То есть семья ваша может с вами оставаться, но ваши друзья, ваши новые знакомые, у вас появляются другие совершенно Варианты общения, времяпровождения, и если в пятом мире вы настраиваетесь на состояние счастья, то вот сам этот настрой и удержание себя в этом настрое, оно меняет вашу карму и, и все остальное. Итак, как только вы начинаете, просматривая фильм Гарри Поттера, видеть, что, зачем идет, вы должны видеть как бы сверху это все, и состояние полета по этому фильму. Также точно вы начинаете смотреть свою судьбу. Теперь мы переходим к курсовому проекту судьбы, который должен быть уже выполнен, закончен э и еще раз переделан. То есть каждые полгода, год нужно как бы пересматривать свой курсовой проект судьбы, смотреть, что вы добавляете туда. И э несколько вещей вы должны были вынести, несколько навыков из этого курсового проекта судьбы. Первый навык, то есть я опускаю начальные навыки, в лекциях по курсовому проекту мы все эти навыки проговаривали многоступенчато. Сейчас у нас идет общий обзор по главным навыкам. Первый главный навык, который вы должны были вынести из курсового проекта вашей судьбы, это «Визуализация». То есть вот от рождения, от осознания себя и до настоящего момента вы должны были научиться закрывать глаза и просматривать последовательно год за годом или от ситуации к ситуации всю свою судьбу. И это кино должно быть полным, с деталями, как в театре, декорации, потому что когда вы приходите в театр, что каждая сцена, новая декорация, изменения ведут зрителя через какие-то состояния, переживания, размышления. Вот вы должны свою жизнь увидеть как, как в театре, как такую театральную постановку со своей сменой декорации. Это такая образная визуализация, это первый навык. Второй навык, который чрезвычайно необходим для попадания в ваши прошлые реинкарнации, это обратная визуализация. Когда от настоящего времени, от сегодняшнего дня, вы начинаете по картинкам вашей судьбы скакать, лететь в прошлое и постоянно увеличивая скорость. И в итоге вы не тормозитесь на самом первом вашем воспоминании, когда вы осознали себя 3 три года или в четыре года, а вы проскакиваете свою последнюю реинкарнацию, нахватываете образы, записываете их, если вы скорость не потеряли, вы летите дальше, там на сколько реинкарнации хватит вашей сегодняшней энергии, и вы вытаскиваете картинки, которые вы где-то там фиксируете с закрытыми глазами, каракулями, и потом, настраиваясь на эти картинки, вы можете в них входить и дальше изучать, что же там с вами было в той или другой реинкарнации. Зачем, зачем все это нужно? Это все нужно для того, чтобы вы могли каким-то образом осознать свою карму и последствия своих действий, прошлых рождениях как оно, что произошло в этой вашей жизни почему вы в школе были там самым хилым или наоборот самым быстрым или самым умным или не понимали математику потому что все эти ответы лежат в ваших прошлых жизнях что дальше у нас получается след новый навык который вы должны осваивать для того, чтобы вы могли увидеть свою карму, это мы еще не говорим с позиции седьмого мира, видения кармы тхармы, но э, без курсового проекта судьбы вы не можете в седьмом мире доказать абсолюту седьмого мира, что вы действительно понимаете свою дхарму, то есть вы не можете пройти эти общества все, потому что тхарма это закон, в каждой ситуации есть группа законов, которые этой ситуацией управляют. И когда у вас нет осознания этих законов, седьмой мир вас не признает, вы можете кучу книг прочесть о карме, но до тех пор, пока вы свою судьбу не разобрали, в седьмом мире вы как бы являетесь зрителем, не участником, а зрителем. То же самое, когда вы во втором мире, вот вы прошли астральное общество, взяли профессии, но ваш доход как был, так и остался. Каким-то был, таким-то и остался. Да? В этом случае вы не участник второго мира, вы зритель. Когда вы посмотрели через астрал, увидели денежные реки, увидели, как вам увеличить свой доход, но ничего не сделали для этого, вы остаетесь зрителем, вы не участник. Когда вы не участник, ситуации на вас новые не накатывают, потому что вы не хотите, чтобы они накатывали. Многие люди хотят оставаться зрителями. То же самое и в третьем мире. До тех пор, пока вы смотрите через астрал или по жизни Арктиду, Атлантиду, цепиду, Азиатиду, Хатиду, но вы ничего не делаете, чтобы выйти из цивилизационного поведения, вы остаетесь зрителем в третьем мире, и, естественно, на вас абсолют третьего мира реагируют как на зрителя. Поэтому до тех пор, пока вы не научитесь получать навыки, то, то вы не можете проходить вот самое главное ядро каждого из миров абсолют это ядро и абсолют вас пропускает тогда когда у вас навыки появились другие поэтому многие люди навыков у них нет они говорят что они прошли но это чистая иллюзия потому что это все то же самое как вот школа стаценко он погоды всем погоны раздавал всем людям которые по верности, да вот вот сколько Сколько лет человек в школе пробыл, все погоны получили, потому что они были верны, никуда не ушли, но эти все погоны, как только Стаценко ушел из жизни, все эти погоны разлетелись и превратились в ничто. Не говоря уже о том, что все, чему учил Стаценко, к сожалению, оказалось сейчас вот всей этой мистикой, которой кровавый режим пользуется и манипулирует. Итак, новый навык. Новый навык состоит в том, что вы берете то же самое парение из шавасаны, и вот в этом парении вы должны соединить состояние парения шавасаны с визуализацией по своей судьбе Раз, Вы должны научиться соединять состояние парения шавасаны и ваше перемещение вот по этой линии прошлых реинкарнаций, до тех пор, пока вы не получаете вот такое, вы не можете это с легкостью делать, понимаете. Если вам нужно очень трудно, долго напрягаться, чтобы вот выйти на контакт со своим духовным родителем, ведущим судьбы, старшим капсулы, это замечательно, у вас есть навык, но вы еще не отработали. Вы отрабатываете тогда, когда вы легко все это делаете. Понимаете, у вас должно быть чувство легкости. После чувства легкости приходит состояние парения, когда вы легко можете общаться внутри своего, своего рода и точно так же внутри своих реинкарнаций. По реинкарнациям. Поймите, пожалуйста, правильно, что... Все вот эти люди, которые были в прошлых ваших реинкарнациях, вы их встречаете в этой реинкарнации. Это не значит, что могут быть какие-то продолжения. Если между вами были кармические завязки, то обязательно будет и продолжение. Но, но может такого и не быть, потому что вот как игра судьбы, э, ну, почитайте Руслану и Людмилу. Итак, у вас должен появиться навык, вот есть пьеса вашей судьбы какая-то, и у вас должен быть навык появиться парение внутри этой пьесы. Зачем? До тех пор, пока вы отличаете, вот эта плохая ситуация была в моей судьбе, а это хорошая, тут было счастье, тут было несчастье, вы очень сильно привязаны, вам жалко себя в каких-то аспектах. А идея парения в том, что вы воспринимаете всю судьбу как пьесу. И все эти взлеты-падения – это необходимая часть пьесы, потому что падения нужны для того, чтобы вы смогли оценить взлет, и кто-то падение рассматривает как путь к депрессии, а кто-то рассматривает падение как дверь вверх, окно в новое пространство, какие-то бизнесовые выходы и так далее. К чему вы должны прийти и что вы должны увидеть в этом? Вы должны увидеть, что любая пьеса показывает завязку ситуации, кульминацию, развязку, то есть последствия каких-то вот действий. То есть вот какой-то там, ну вот какой-то герой начинает играть в карты, потом он все проигрывает, потом он становится нищим, банкротом и так далее. Ну вот такая простая линия. Это начало, он получал кучу удовольствия от своей карточной игры, потому что деньги он не заработал своим трудом, они пришли к нему легко, через наследство, и дальше он не знает, что с ними делать, так он сам их не зарабатывал, он не знает, как их приумножать, чтобы оно по поколениям проходила, он не знает, как детей воспитывать, чтобы они эти деньги могли приумножать, он их тратит. И в конце концов он приходит к своему естественному состоянию, банкротству, полному обнищанию. Вот когда вы этот навык осваиваете, полета по своей судьбе, парение над своей судьбой, то вы начинаете видеть последствия каких-то своих действий. Ну, как я рассказывал, что у меня был такой... Замечательный ученик по кличке Экстрасенс, и, и вот он выступал как бы с тем, что вот его инструктор, он как бы неправильно понимал брахмачарью, или может понимал правильно, но по жизни исполнял ее неправильно, он был абсолютно прав до тех пор, пока он не начал эмоционально это все как бы на всех углах об этом кричать, пока он это все разбирал с точки зрения дхармы, законов, причин, следствий, все было с ним хорошо, как только он эмоционально начинал как бы эту всю ситуацию раскручивать, эти эмоции привели к другой карме, и он сам вляпался во все те колеса сансары, где он критиковал своего инструктора, и, и так получилось, ну, со многими людьми, и тот же самый его инструктор, он тоже попадал в те же самые колеса сансары, когда своего наставника критиковал и так далее. То есть, вот эти вот причины и следствия нужно научиться понимать. Что дальше получается? Дальше у вас... Должен появиться навык видения законов, мы с вами говорили об этом, то есть вы законы ситуации видите, с одной стороны вы сами видите законы ситуации, где вы были по своей судьбе, а с другой стороны есть такой advanced навык, когда вы можете вызвать духовного родителя в какую-то вашу ситуацию, удерживая образ духовного родителя, вы начинаете видеть больше по каждой из вот этих вот ситуаций которые есть в вашей судьбе, то же самое ведущей судьбы и то же самое старшей родовой капсулы. То есть, вот этот вот навык видеть законы, а закон этот харма, вы начинаете понимать дыхарму своей судьбы. А чтобы понять карму, вы должны свободно уже парить в этом театре вашей судьбы, и, и в этом случае вы начинаете видеть э те события, которые с вами происходили, а 10 лет назад, или 5, или год, или позавчера, вы совершаете какой-то поступок, а то, что случилось сегодня, это карма. Это вот как этот поступок прошел такой ниточкой через вашу судьбу, и во что он вылился, что с вами э, произошло. Ну, не нужно, конечно, путать карму. Ну, например, второй мир, там карма ток токаря и тренера, да? Если тренер настраивал своего ученика, спортсмена на победу, на баланс ситуации, учил его правильно вести себя в дурацких ситуациях, когда спортсмену, мастеру спорта по боксу там, в наилегком, самом легком весе, мухач такой худой, да, начинают приставать. И вот как сделать так, научить его уходить, чтобы он не вляпывался в драки и так далее, потому что ну, кто-то хочет легкой победы. И в правильном месте драться а вот в неправильных местах где много камер не драться да но не путайте вот карму тренера который там то что то чему тренер учил по жизни и по спорту каждого из своих учеников спортсменов люди первого тренера помнят всю жизнь до глубокой старости и цитируют его и своим детям цитируют и внукам то есть не путайте карму тренера профессионального, который учит не только спорту, который учит жизни, который учит побеждать себя, который учит переваривать трудности. То есть с кармой, например, то есть карма тренера и карма токаря. Токарь завязан на каких-то деталях, это тоже очень классно, но, пожалуйста, не путайте уровень, соответствующий в этом. Закон вертикального огня закон вертикального огня это удивительная медитация которую я вам сейчас теоретически расскажу там две медитации одна расширение шарообразная а другая вертикальный огонь если вы уже досмотрели до да, да, вот этой вот 20 какой-то там девятой минуты да, у нас получается вы, когда вы пытаетесь поднять свой статус в любом варианте вы делаете, то есть вы вдыхаете, да, ваша грудная клетка расширяется. Вы выдыхаете, ваша грудная клетка сужается. Вы воображаете свою ауру и начинаете на вдохе ее расширять, чтобы она достигла там пределов стен той комнаты, где вы как бы это все делаете. Вдох. Расширились выдох, сжались вдох, и вы вот таким образом 8 дыханий пульсируете, да? Потом вы делаете вдох, чтобы ваша аура расширилась, ну, в 10 раз от размеров вашей комнаты, если брать размеры комнаты, где вы медитируете, за базу. То есть, насколько ваше воображение позволяет за один вдох, вы можете вот шарик планеты и вы можете сделать второй шарик то есть вы расширились до размеров планеты и дальше дальше естественно как ваше воображение вам позволяет вы расширяетесь до предела солнечной системы то есть ну и а дальше уже как гордыня вам позволяет и ваше воображение до пределов галактики до предела вселенной вы расширяетесь, сужаетесь расширяетесь, сужаетесь Критерий правильности выполнения этого упражнения. Если вам таки удалось э, достичь вашей медитативной практики, эту медитацию надо минут 20 выполнять. До этого нужно шавасану сделать пару раз, чтобы вы полностью выкинули всю усталость, которая накопилась. Но, тем не менее, я эту медитацию пробую и в аэропортах, когда мне нужно подождать самолет, и, и в любом общественном транспорте, когда мы куда-то передвигаемся, я сел и тут же начинаю это практиковать, потому что критерии как в шавасане. Состояние немножко другое, но когда вам действительно удалось ауру растянуть, то вы, когда это все собираете, вы захватываете удивительные энергии, которые к вам пришли извне. Конечно, эту медитацию у меня есть там один раз была лекция с плакатом «Северное сияние». Вот, наверное, нужно под этот плакат повторить, потому как, когда вы увеличиваете свою ауру до таких размеров, что ваша верхняя граница вот этого шара доходит до сферы озона, где это Северное сияние должно быть там в Карелии или в Финляндии? Дети вернулись с Финляндии, рассказывали о Северном сиянии. Это вот такой колорит Финляндии, да. И вот когда вы это Северное сияние можете внести, если вы смотрели фильм Захандре, там как раз Северное сияние называется аномалией. Когда вы можете внести вот в уровень сахасрары чакры, вы свою чакральную систему растягиваете до уровня атмосферы планеты, а когда вы стягиваетесь назад, у вас появляются новые состояния. Вот критерии это появление новых состояний и появление энергии. Если у вас эта медитация получилась за 20 минут, это, и вы набрали новые энергии, вы чувствуете, что вы набрали энергии, вот вам еще один источник достижения состояния энергии, вот вам еще один ключ к получению э, новой порции подпитки. И эта медитация, она применима в целом ряде э, ступенек прохождения миров, э, и она очень важна, когда вы начинаете изучать, пятый мир потому что в какой-то момент вы понимаете что есть еще светлые ценности пятого мира темные ценности пятого мира я понимаю что как только я это ляпнул тут же появляется вопрос а, а что же это такое давайте поэт про порассуждаем в этом направлении но это одна медитация которую вам нужно освоить физически потому что эта медитация как шаваса на расширение сжатия, из нее потом выходит целый ряд практик, которые необходимы в чакральном развитии, в достижении абсолютов миров, в понимании всех ступеней 9 миров. То есть вы не можете попадать в миры, потому что эта медитация является лифтом, которая может вас переносить в миры. То есть Значение трудно переоценить для раджа йоги этой медитации, как и значение шавасана для раджа йоги. Конкретная медитация сегодня, которую вам нужно научиться делать, закон вертикального огня. Каким образом? Вот пламя свечи, оно идет вот как капелька вот такая, да. Вы начинаете тянуть себя. То есть образ барона Мюнхгаузена, когда он вытаскивал себя за волосы вместе с конем из болота, да, то есть вы делаете вдох, только ваша аура не растягивается вширь, а мы ребята 70-й полноты, да, вы вытягиваете свою всю энергию, ауру вверх максимально, то есть вы воображаете на вдохе, что ваша аура как пламя свечи идет вверх-вверх-вверх-вверх-вверх, потом выдох и опять вдох-вдох-вдох. Вы ауру вытягиваете, вот как сигару такую, как ракету, вы вытягиваете по вертикальной оси ординат, вы тащите ее вверх. Это тоже 20-минутная медитация. Потому что, почему 20 минут вы должны несколько раз изменить свои внутренние состояния, которые являются критерием, результатом достижения вот этой вот медитативной вот такой игры. Зачем? Во-первых, эта медитация дает вам облегченный вход на разные творческие энергетические потоки. Если вы ученый-изобретатель, эта медитация просто необходима. Когда вы выстраиваете свою ауру вверх-вверх-вверх, то есть закон огня, огонь горит всегда вверх, закон воды, вода занимает площадку с минимумом потенциальной энергии, то есть вода течет всегда вниз, если это не гейзер и не фонтан. Да? Но вы же понимаете, что если вода вдруг рвется вверх, гейзером, значит, давление там какое-то есть, которое заставляет эту воду бежать вверх. Если нет давления, то вода всегда течет вниз. Это закон воды, а огонь всегда, опять-таки, если нет давления, огонь – символ духовного развития и движения, продвижения, изменения, очищения, он горит всегда вверх. Вот на вдохе вы раздуваете свой огонь. Одно время я вам давал медитацию Калинаускаса, огненный цветок. Она достаточно простая, когда вы начинаете проращивать корень вниз к центру планеты, к горящему ядру. Из этого корня вы подпитываете значит, сначала младхару, чакру, потом огненный цветок поднимается в свадхисхану. Смотрите предыдущие лекции, там эта медитация есть, потом вы и так вы прогреваете всю сушумну, и у вас вся сушумна становится плазмой такой огнем. Вот эта часть, закон, закон вертикального огня, эта медитация, она Создает вот такую сушумную, вытягивает эту такую огненную сигару, огненную ракету, создает такой огромный вертикальный вот такой огонь вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. И, и в какой-то момент зачем это нужно? Потому что сначала нужно вообразить солнце в зените над головой и соединить свой собственный огонь с огнем солнца. То есть, что такое одна астрономическая единица, посмотрите в это расстояние от Земли до Солнца, по-моему это 150 там, миллионов километров, или... посмотрите сколько, я точно не помню, но вот одна астрономическая единица, это расстояние от Земли до Солнца. Вы воображаете если у вас получилось там до, до крыши вашего дома дотянуть вашу свечу и вы недельку попрактиковались вы получаете состояние то дальше вы воображаете солнце в над головой или в солнечный день усаживаетесь и начинаете свой огонь тянуть к солнцу до тех пор пока не произойдет такая вот стыковка и вот когда она происходит у вас появляется удивительное состояние, вы начинаете понимать, что часть солнечной энергии, вот такой астральной, начинает входить в вас. Это одна часть вертикального огня, вторая часть вертикального огня. Из мудхары чакры вы корень, корешочек этого огня от солнечного тащите вниз к центру планеты, к ядру, которая горячая теоретически. Да? И вот таким образом ваше тело становится на пути, как полупроводник, где одним полюсом является центр земли горячий, а другим верхним полюсом является солнце. И вы начинаете от земли энергию поднимать вверх на вдохе, проходите всю свою сушумную, идете вверх-вверх-вверх к солнцу, а потом на выдохе от солнца тащите энергию солнца через свою сушумную, не оставляя себе ничего, оно останется, все что нужно останется, и вы тянете обратно к солнцу. Эта медитация может быть больше, чем 20 минут, ну смотрите, как вам пойдет. Главное, не жадничайте, потому что вы должны осознавать свою чакральную энергоемкость. Лекции по чакральной энергоемкости есть на первом курсе Института Карма Йоги, и на втором курсе Института Карма Йоги ищите соответствующий лекционный материал. Вот эта вот часть на сегодня все. Я напоминаю еще раз, что это была 232-я лекция «Как увидеть карму своей страны». Это первая часть вот в это, из этих трех лекций. И кроме того, что нужно освоить навык парения по своей судьбе и созерцание своей судьбы как театральные вот такой пьесы. Вам нужно освоить две медитации расширения ауры э, до, до размеров своей планеты или до размеров Солнечной системы хотя бы. А дальше, а вторая медитация наиболее важная, потому что мы сразу будем применять ее в следующих двух лекциях. Это вытягивание, вот создание своего внутреннего огня и соединение своего внутреннего огня с Солнечной системой и с центром, с ядром нашей планеты большое спасибо огромных вам успехов в исполнении всего этого счастья вам